Так, ребят, всем привет-привет. Итак, на связи Виктор Бондолет. Я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro, Я являюсь экспертом в продвижении бизнеса через интернет, в частности, социальные сети. И сегодня мы на самом деле затронем очень щекотливую тему. Соответствуют ли стратегии онлайн-развития, онлайн-продвижения и партнерских программ с вашей сетевой компанией? Да, знаете, вот за последние полгода я очень часто начал встречаться э, с таким моментом, что компания просто-напросто противостоит развитию э, своего, так сказать, проекта через интернет. С удивлением я встречаю людей, не то, что даже встречаю людей, а ко мне приходят в команду люди, э, лидеры сетевых компаний, которые 9-10 лет были в одной компании, и все потому, что, наверное, скорее всего, им компания ставит палки в колеса. То есть их не раз... Они старались, они активно продвигались, они изучали разные курсы продвижения. И их вызывали на ковер не один раз с предупреждением того, что мы вас просто-напросто уберем, мы вас удалим, заберем все, что вы нажили за 9-10 лет. Ну, либо вы продолжаете развиваться через интернет, либо вы остаетесь в том русле, в котором вы ну, развивались, да, то есть классическими методами. Для меня это на самом деле огромный шок. Да не то, что даже огромный шок, но сегодня мы поговорим о том, соответствует ли ваша компания тем либо иным параметрам. Ну, во-первых, смотрите, чтобы не бояться, либо развиваться в онлайн, либо делать какие-нибудь направления в этом э, русле, да, шаг делать в сторону интернета. Э, изучите этический кодекс э, своей компании, в первую очередь. Изучите этический кодекс своей компании для того, чтобы вы могли четко и грам грамотно оперироваться при общении, например, со своей компанией. Ну, мало ли такое случится, потому что мало то, что ко мне лидеры приходят со структурами, ко мне в бизнес, с других компаний, которые просто вот не позволяют возможность развиваться в интернете, а моя компания как бы позволяет это делать, но тоже есть определенные правила. Есть определенные правила, которые прописаны в этическом кодексе, и мы сегодня будем об этом говорить. Так вот, во-первых, посмотрите свой этический кодекс, что там написано, какие есть правила, какие нет, потому что уже за свой 7-летний опыт в сетевом бизнесе я знаю точно несколько основных правил, которые нельзя нарушать, и тогда вы сможете хоть по наследству передавать свой бизнес. Первое, первое, зачастую у всех сетевых компаний встречается такое понятие, что если вы, в лидерской уже квалификации вы не имеете права параллельно развивать бизнес сетевого маркетинга в других компаниях вот это у большинства сетевых компаний есть данный кодекс и он звучит именно данным методом что если вы являетесь лидером в этой компании вы не имеете права развивать то есть другую сетевую компанию а Во-вторых, есть, вот если брать в моей компании, есть немножко другое правило сформировано. Там написано: занимайтесь чем хотите, занимайтесь чем хотите, но та структура, та команда, которая была построена в, в этой компании, вы не должны ей что-то предлагать. То есть вы не должны перетягивать одеяло на другую сторону. То есть, если вы построили бизнес возьмем, например, в компании А то вы не должны вот эту структуру потом дезориентировать, саботировать, как бы предлагать ей перейти на, на темную сторону. Вот, то есть использовать ресурсы сформированной компании. Вот, это вот одна из наглавнейших позиций, две главные вещи. Я знаю, компании есть, четко есть несколько перечень компаний, которые просто прямо прописаны. Мы не развиваемся в интернете, мы закрыты чуть, -чуть как-то тишина, глубинная тишина, либо тихоокеанская тишина, то есть, как-то вот называется, есть у топ-лидеров такое выражение, которое ну, вот, они развиваются без огромного пиара в интернете, и они считают это правильно. Вот, поэтому, если вы новичок, если вот вы не достигли еще топ-лидерского результата, вам бояться не нужно ничего, абсолютно, потому что, так как вы в самых низких рядах, вы компании как самого неинтересны. вы должны это понимать. И поэтому вам 100% нужно начинать развивать свой личный бренд, вам нужно развивать свое позиционирование, влияние и аудиторию, которая будет за вами следить. Для чего? Для того, чтобы получить безопасность, для, чего? для того, чтобы получить финансовую независимость и получить результаты, наконец-то финансовые не зависимости от того, в какой вы компании развиваетесь. Потому что вы должны понимать, что MLM-компания, сетевой бизнес, это не ваш бизнес. Сетевая компания это часть вашего бизнеса. Это, знаете, как вот инструмент какой-то, и то этот инструмент, который влияет на 20% вашего результата по жизни и 20% результата вообще от вашей Деятельности. Компания, если вы, вот представьте, если проблема на самом деле сейчас большинству лидеров, наоборот, выстраивать а, какие-то бренды, какую-то свою личную персональную эффективность, какую-то аудиторию строить, какие-то базы подписчиков строить. Вот вы представьте, многие многие спонсоры говорят, вот вы когда добьетесь результата, когда вы станете там лидером, директором своей компании, когда вы заработаете свою первую тысячу долларов, тогда вы начнете, можете строить свой личный бренд, потому что на, на это у вас будут деньги, на это у вас будет опыт, на это у вас будет результат, и этим результатом вы сможете делиться. Но, ребят, и, и чем выше вы будете в лидерской квалификации, тем больше вы будете под колпаком своей сетевой компании. Потому что если вы выйдете на определенный топ-лидерский результат, вам начинать строить свой бренд все сложнее и сложнее. Потому что вы все больше и больше под контролем у компании. И ей ни в коем случае не захочется терять структуру потребителей, структуру клиентов, структуру партнеров. И поэтому если компания а, просто-напросто захочется вас а, дисквалифицировать, убрать, забрать структуру, найти причины, она это сделает, поверьте мне. Вы можете, конечно, засудить ее, подать в суд, там, оперироваться какими-то фактами, этическим кодексом, вы имеете на это полное право. Но вы вот сами даже непонятно какой это геморрой, если вы живете, например, вот взять, например, я а, а, живу в Беларуси, и если моя компания, а, там главный офис в Барнауле, либо в Новосибирске находится, то я с Беларуси буду судиться с Россией, ну грубо говоря. И не важно что есть официальное представительство в моей компании это не это не играет роль потому что нужно судиться с, с самим главой компании а если ваша компания американская да то есть если ваша э, компания швейцарская на это все на, на самом деле рассчитано что если вы даже захотите отстоять свои права вам это будет сделать на самом деле очень сложно это это, это не говорится что не невозможно это возможно но очень сложно и 99 процентов из вас которые захотят этим заняться не добьют ничего вот ребят поэтому и как одна мне хорошая знакомая сказала которая ушла из сетевого бизнеса но ее очень хорошо знают в, в сети интернета у меня когда-то возникал вопрос в том что меня хотели просто убрать тоже сетевого бизнеса потому что они я занимался интернет бизнесом но как и сейчас я занимаюсь интернет продвижением и компания как будто по, получила какой-то знаете не компания, а больше спонсоры получили какое-то опасение, что я буду конкурировать э, с чем-то, ну то есть как-то угрожать их репутации, и это мне э, э, девушка сказала, что, э, ну я у нее спросил, а может ли компания сделать то-то и то-то, она сказала, знаешь, компания может сделать все, что угодно, потому что это их бизнес, это их бизнес, и они могут крутить, вертеть и делать что угодно, и у них больше денег, даже если судиться, вы сами понимаете, в наше время кто больше при капитале, тот и выигрывает, тот наймет лучшего адвоката, найдет лазейки и тому подобное. Поэтому, ребят, если вы новичок, а я знаю, что большинство из вас здесь новички, вам в первую очередь нужно понимать, что вам сейчас строго-настрого нужно начинать строить свое позиционирование, выстраивать свое имя в интернете, чтобы что бы то ни случилось. Ну, конечно, было бы замечательно сразу же предугадать и выбрать ту компанию, которая не будет противостоять вашему продвижению, потому что на самом деле онлайн-развитие и партнерские программы, если вы продвигаете, они никоим образом не противоречат нормальному кодексу сетевой компании. Многие, даже большинство сетевых компаний адекватно к этому относятся, потому что, вот представьте, вы продвигаете... Вам самое главное нужно понять, что вы не должны употреблять логотипы компании, то есть прикрываться логотипами компании, что вы якобы представитель самой компании. Это запрещено на самом деле любыми компаниями. То есть рекламируют напрямую саму компанию, что и, кстати, многие делают, поэтому это сейчас за спам относится, но если вы будете давать платную там, рекламу и так далее, вас компания сама может убрать за это, потому что вы дискредитируете имя компании, вредите авторитетности компании. Вот, но если вы продвигаете свое имя, свою личность, то чтобы у вас не было, вы если захотели открыть какой-то интернет-бизнес, это то же самое, что вот вы захотели бы открыть какую-нибудь парикмахерскую, если вы захотели бы открыть какое-то кафе, если вы любой офлайн-бизнес захотели открыть, компания не имеет права вам противостоять, то есть вы продвигаете сетевую компанию, и у вас есть еще какой-то бизнес на земле, который ни в коем образе не связан с сетевым бизнесом, поэтому он никаким образом не может вам запретить это делать. Это же касается и партнерских программ. Партнерский маркетинг – это отдельное направление а, а, <coughs> отдельное направление бизнеса. Он не относится к сетевому маркетингу к сетевому бизнесу, потому что вот мы все читаем книги, да, то есть мы все читаем книги, мы все покупаем технику, и сейчас, в последнее время, практически все интернет-магазины дают возможность партнерского продвижения. То есть если по вашей ссылке, по вашей рекомендации пройдут и купят тот либо иной товар, вы получаете какие-то небольшие комиссионные. И тут то, что по вашей рекомендации пошли купили книгу, либо пылесос, Компания тоже не имеет права вам это запретить сделать, потому что это обыденная вещь, которая ни в коем образе не сплетается а, с вашей сетевой компанией. Вот, ребят, поэтому со стопроцентной уверенностью, если вы сейчас не начнете развивать свою личность, и на самом деле для того, чтобы грамотно все построить и потом быть в безопасности как финансовой, временной, и в любой безопасности, чтобы вы себя чувствовали, и ваш доход постоянно рос, достаточно всего лишь год. Посвятите год построению своей личности, выстроите свое имя, и тогда вам вообще никакой бизнес не будет трудно строить, любой сетевой бизнес. У вас будет постоянно деньги, у вас будет постоянно признание, у вас будет постоянно влияние. И что бы компания не придумала бы с вами сделать, у вас постоянно будет уверенность в себе в завтрашнем дне. Потому что, когда вы не строите свое имя, а строите компанию, то есть вы не строите личный бренд, вы не делаете так, чтобы люди шли на человека, то есть на вас, а рекламируете саму компанию. Вот вы знаете, квадрант денежного потока Поставьте. У меня немножко тут будет перевернута, потому что фронтальная камера вы знаете а, я сейчас постараюсь в зеркальном отображении рисовать есть рабочий класс есть специалисты есть бизнес есть инвесторы о блин прикольно прям английские какие-то буквы ну ладно я думаю вы меня поймете так вот когда вы строите бизнес сетевого маркетинга напрямую от компании, то есть вот вы рекламируете компанию, продукцию, что она супер мега крутая, вы находите вот в этом, в этой категории специалисты, а, которые а, являются мелкими предпринимателями, то есть а, вот насколько вы много пашете, как лошадь, насколько вы много работаете, настолько много вы зарабатываете, да, то есть, и если вы вдруг остановитесь, бизнеса у вас нету, нету такого понятия, как резидуальный доход, пассивный доход и многое-многое другое, даже когда у вас выстроена структура, даже когда у вас, вы уже в топ-лидерской э, э, квалификации, вы находитесь только на переходной зоне, на переходной зоне, там, знаете, э, специалиста и бизнеса, да, когда у вас есть уже... Команда, у вас есть остаточный какой-то доход, у вас делает пассивный доход, структура без вашего практического участия. Но стоит вам сделать шаг влево, стоит вам сделать шаг вправо, вас могут лишить этого всего абсолютно. И вы останетесь ни с чем. То есть вы десятилетиями можете потратить просто-напросто впустую. И поэтому топ-лидеры сейчас боятся делать шаг влево, шаг вправо, и они держатся до последнего за свою компанию. Пусть даже у них даже доходы падают, и пусть им даже уже это не в милость, и пускай им даже это не в радость уже за то что они пашут как лошади казалось бы им уже пора на пенсию идти но им нужно мотивировать людей придумать какие-то новые лазейки потому что они не могут научить людей нормально там строить бизнес через интернет потому что им это нельзя делать потому что компания может их держать очень жестко под колпаком а когда вы выстраиваете свое имя когда у вас уже начинается база подписчиков вы выстраиваете свое имя влияние вы уже за год можете выйти вот на этот момент за год сегодня например помимо того смотрите у меня есть э, компания сетевого маркетинга, у меня есть своя определенная образовательная программа, да, э, в которой тоже есть партнерская программа, и люди, которые в ней мало то что развиваются, они еще и могут ее продвигать. Тем самым они сами зарабатывают, и получается приносят прибыль еще и мне. Но из-за того, что у меня есть база подписчиков, у меня есть всегда уверенность в том, что я в день, без денег не останусь. Мне достаточно вложить, например, некие там, я понимаю, что я вложу 1020 рублей, мне на выходе будет 300 тысяч рублей, ну то есть там в какую-то рекламу, добавить какие-то базы подписчиков, прорекламировать, провести какой-то вебинар, тренинг и так далее, и у меня будет вполне достойный доход, который не зависит ни от каких обстоятельств, а только от самого себя. Ну и конечно у меня есть остаточный доход из-за того, что у меня есть, например, вот я отношусь к сетевому бизнесу 20% я отношусь построению сетевого бизнеса и работаю над масштабированием команды. И оставшееся время я э, занимаюсь тем, что выстраиваю свое имя, делаю свой проект и делаю его лучше. Поэтому, ребят, задумайтесь над моими словами на самом деле. Лучше раньше, чем позже. Лучше раньше, чем позже. Кому было полезно, ставьте пальцы вверх, делайте репост для того, чтобы в вашем окружении больше людей узнало об этой информации, потому что на самом деле это очень важно. И чем дальше вы будете развиваться, чем мир будет двигаться вперед, это будет еще намного-намного важнее. Поэтому, ребят, с вами был Виктор Бондолет. Спасибо вам за то, что вы присутствовали сегодня с утра. Пока-пока и до следующих встреч.